Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Сегодня я продемонстрирую вам, как на практике работает стратегия, описанная в книге Лоренца Коннорса и Линды Рашки. Эта стратегия называется 8020S. Подробно ознакомиться с этой стратегией можно в вышеупомянутой книге «В чем суть?». Суть крайне проста. Кто уже работал, пытался использовать на практике пробойные стратегии, тот сталкивался с ситуацией, когда цена пробивая границы какого-нибудь канала сразу, сразу же возвращается обратно, сбивает ваши отложенные ордера, да, приводит вас к убытку. Кто-то связывает это с особенностью дилинговых центров, кто-то со спецификой рынка, в любом случае это факт, и эти вещи нужно учитывать, и с ними нужно каким-то образом бороться. Каким образом бороться, в принципе, именно для учета этих особенностей и была разработана стратегия 82 s именно на учет этих особенностей она и направлена. В чем суть стратегии? при определенном поведении цены в течение дня на следующий день с достаточно высокой вероятностью можно предсказать ложный пробой давайте конкретно если тень свечи тени бара составляют не более 20% от длины всего бара, то это и есть наша сигнальная свеча. Такие сигнальные свечи отслеживаются на графике дневном D1, в принципе вот квадратом и выделены сутки с это 27 мая 2009 года с нуля часов до, соответственно вот 20 3.00 этот последний бар он также захватывается вот эти сутки что такое тень тень это расстояние от максимума до цены открытия да и от минимума до цены закрытия ну вот если бар медвежий и так если длина каждой тени не превышает 20 процентов длины всей свечи то можно говорить о том что такой бар является сигнальным а дальше все просто если мы зафиксировали сигнальный бар, и на следующий день цена прошла в его направлении 15-20 пунктов, ну в книжке это 15-20, я использую 20, то по прошествии этих 20 пунктов в направлении бара, если бар медвежий, вот как этот, мы выставляем отложенный ордер на уровне отложенный ордер by stop. На уровне минимума бара. Если бар бычий, то когда цена пройдет в направлении бара вверх 20 пунктов, мы выставляем sell-стоп на уровне минимума бара. Ну и ждем пока сработает отложенный ордер. В момент срабатывания, не раньше, это важно. В момент срабатывания мы выставляем Страховочный стоп-лосс на уровне минимума текущего дня, либо максимума текущего дня. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Пожалуйста, мы пробили уровень да это был ложный пробой цена не дошла на уровне максимума мы поставили стоп лосс развернулись сбили а, ордер опять же вернулись но не дошли до стопа и получили прибыль закрылись по тейк профиту опять же мы индицировали сигнальный бар что произошло. Опустились, прошли больше 20 пунктов, поставили отложенный ордер и на обратном пути зацепили этот ордер, зафиксировали Take Profit. Индикатор по этой системе совершенно бесплатно можно скачать на сайте www.forexpert.ua. Там же можно найти советник, работающий по этой системе, работу которого вы сейчас видите. Вот там же можно найти описание ряда других не менее интересных торговых стратегий, индикаторов и советников. Ну, хочу все-таки хотя бы месяц календарный захватить работы чтобы вы увидели что это действительно интересная торговая система так опять сигнальный бар если ордер не выставлен, то ну, ничего не делаем. Если ордер выставлен и не открылся в течение суток, он закрывается. То есть expiration time ордера ставим 23 часа 59 минут. у нас опять сигнальный ордер, мы определили, ждем пока цена пройдет вверх, 20 пунктов, выставили, сбили отложенный ордер, зафиксировали прибыль. В принципе, можно прибыль не фиксировать, а закрывать постепенно, либо использовать классические варианты траллинга, встроенные в терминал, либо какие-то свои модули. Возможно, это улучшит результат. Ну, в принципе, думаю, что для того, чтобы понять суть работы торговой системы, индикаторы и советника в принципе достаточно. Подробные результаты тестирования можете скачать на сайте www.forexpert.ua. Там выложены результаты тестирования как по валютной паре Евро-USD, так и по.. Некоторым другим валютным парам все результаты положительные, интересные, торговая система достойна внимания. Все, на этом спасибо, всего доброго, с вами был Анатолич.